Зайдер любитель экспериментов Ломает стереотипы, выращивает то что в средней половине Блять тут темнота не ха ха А че у меня морда нахуй? Как Какой нежрой с ваху? Ёбта Да ты нежра есть Сдали Блять только скажешь В 180 каналов или 200 каналов за 400 рублей. У меня 50, 56 нахуй like, сейчас. А у тебя программа есть, блядь? Или ты сидишь, блядь, е ⁇ твою мать? Все время щелк шел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, а тут в программе посмотрел, блядь. А программы нету, там все. Так это... я и знаю, что нету. 10 каналов нахуй, и все. Нет, нет, да. Не, обычно двадцать каналов. А на, на, нахера, блядь, было тебе эти 150 каналов. Ну. Так же, как мне этих двести каналов. Я вот промучился, елки-палки. Правильно, я включил на автоматику нахуй. Он. Негр сделала меня, нахуй. Главное, это... рус... Рус... русский негр-то теперь. Леонид. А, русский негр? А, Леонид. Как дела у вас? Ну, это светится. Подписывайся, нахуй. Ну, а на чё подписывайся -то? Я не прошу я подписываться Так а под что подписываться? Тебя отъебать? Мне ебать, только хуй тупидно. а ну ладно. Вс, жежигалка. Хорошая это ломка.